пам пам пам пам пам сейчас. Всем привет, меня зовут Глеб, и с вами, как всегда, сигарет нет. Сколько же крутых девайсов выпустили ребята из компании GeekVape. Среди них встречаются потрясные атомайзеры по типу Зевс RTA, есть маленькие подсистемы, и нельзя не вспомнить их самую бронебойную линейку Aegis. И сейчас я расскажу вам о пяти плюсах девайса из этой бронебойной линейки, а именно о Aegis Hero. Внешний вид Корпус мода покрыт резиной. Есть большая металлическая рамка, которая держит кожаную ставку с яркой строчкой. И я могу смело сказать, что вы вряд ли увидите подобный девайс у какого-то другого производителя. Еще одним приятным моментом в дизайне этого устройства является то, что вы одинаково удобно будете нажимать на кнопку Fire как указательным, так и большим пальцем. Функционал. Ко второму плюсу я хочу отнести визитную карточку всех AEGIS, а именно их защиту по стандарту IP67. Что же значит этот стандарт? Он означает, что девайс с легкостью переживет практически любое падение, попадание на него влаги, пыли и грязи. В общем, этот девайс можно брать с собой повсюду и не волноваться о том, что с ним что-нибудь произойдет. Внутри этого девайса разместился огромный аккумулятор объемом 1200 мАч. Заряжается он с силой тока в 1,5 А через порт microUSB. Это означает, что девайс зарядится от 0 до 100% примерно за 1 час. Эта кроха обладает сразу двумя режимами парения. На выбор будут представлены байпас и режим Power с максимальной мощностью 45 ватт. Картриджи Третьим плюсом этого девайса можно смело назвать его картридж, потому что производители умудрились всунуть в такой маленький девайс картридж объемом 4 мл. Это означает, что даже если вы парите как паровоз, то одного такого картриджа вам хватит на день парения. Испарители как понятно из названия устройства, Aegis — это подсистема, которая работает на картриджах, которые, в свою очередь, работают на испарителях. Производители не пожадничали и выпустили просто огромное количество различных испарителей, которые подойдут ко всем Aegis. Так что подобрать испаритель под свои нужды будет очень просто. Ну и еще одним приятным моментом является то, что они продаются во всех вейп-шопах. Обдув ну и заключительным пятым плюсом я хотел бы назвать затяжку Aegis Hero. Здесь регулируется обдув, что довольно редко встречается в подсистемах. Да, сигаретной затяжки в этом устройстве нет, но если вы за ней не гонитесь, то и не страшно, поскольку она настраивается от хорошей кальянной затяжки до почти сигаретной. Немножко тугости не хватает. Единственный минус в регулировке обдува состоит в том, что когда вы будете крутить кольцо, вы можете иногда задевать дриптип, но после нескольких попыток вы перестанете это делать. Также девайс обладает поистине отличной передачи и способен создавать большие облака, а все благодаря его испарителям на сетке. В конце ролика я хочу сказать, что вы получаете действительно хороший девайс с большим аккумулятором, большим картриджем, огромным выбором различных испарителей и очень простым, но качественным функционалом.